Добрый день, с вами канал компании Радио Сила. Сегодня у нас обзор портативной радиостанции CB диапазона АЛАН-42 мульти. Сразу же назревает вопрос, чем версия мульти отличается от других. Грубо говоря, разница в прошивке процессора. У версии мульти 16 режимов работы. Режимы друг от друга отличаются не только количеством каналов в сетках, но и выходной мощность, а также частотой этих каналов. Но об этом поговорим попозже. Внутри коробки, помимо самой радиостанции, вас ожидает богатый набор комплектующих. Тут и кейс под 6 пальчиковых батареек. И кейс под 8 пальчиковых аккумуляторов, которые можно заряжать с помощью блока питания, который также идет в комплекте. Также, помимо этого, у нас присутствует адаптер под питание от прикуривателя с разъемом на внешнюю антенну PL259. Сама радиостанция у нас довольно-таки компактных размеров, но увесистая. Есть и чехол для защиты радиостанции, от воздействия внешних факторов. Кстати, чехол можно использовать только с кейсом под батарейки, так как он меньше. Ну и, конечно же, портативная антенна CB-диапазона с BNC-разъемом относительно небольших размеров. Управление у радиостанции незамысловатое. Сверху, как и у большинства портативных радиостанций, у нас находится регулятор громкости. Он же включает радиостанцию. Рядом располагается регулятор порогового шумоподавления. Также сверху находится BNC разъем под штатную антенну. Под резиновой заглушкой слева гнездо под внешний микрофон, справа под внешний динамик. Также сюда можно подключить любую гарнитуру, поставляемую с парными радиостанциями серии Midland GXT. Или, например, тангенту Midland MA26. Клавиша передачи у радиостанции прорезинена и находится по обыкновению слева. Также с левой стороны у нас расположились кнопки переключения каналов вперед и назад. С лицевой стороны находится небольшой дисплей с зеленой подсветкой. Вот кстати у нас кнопка подсветки. Выше нее находится кнопка сканирования каналов. Причем сканирование происходит по всему частотному диапазону до появления несущего сигнала. Отключить его можно, нажав на любую кнопку. Выше находится клавиша DV, то есть попеременное прослушивание двух каналов. Но опять же, как и у большинства мегаджетов, только в одной модуляции. Для активации функции вам необходимо выбрать первый канал, допустим, четвертый, нажать DV, выбрать другой канал, допустим, восьмой и опять же нажать DV. Вот у нас происходит попеременное Прослушивание двух каналов. Под дисплеем справа налево находится кнопка блокировки каналов. Блокируются все кнопки, кроме клавиши передач. Далее идет кнопка регулировки мощности. Low 1 Вт. На дисплее у нас появляется соответствующая индикация. И без индикации хай 4 Вт. Далее располагается кнопка переключения модуляции АМФМ. Кстати, для каждой модуляции можно задать свою мощность. Например, в ЭМе можно выставить 1 Вт, в ЭМе 4 Вт. Красная кнопка активирует 9 канал центральной сетки D. Две нижние кнопки, как у большинства моделей фирмы Алан, переключают по 10 каналов. Итак, для работы по трассе нам необходимо выставить 15 канал, амплитудную модуляцию, сетку D и стандарт RU. Стандарты переключаются, если зажать кнопку сканирования с кнопкой модуляции и включить радиостанцию. Всего у рации 16 стандартов, о которых вы можете более подробно прочитать в инструкции. Нас же интересует стандарт PX, это 400 каналов в нолях, и стандарт RU, это 400 каналов в пятерках, так как мы находимся в России поставим стандарт RU. В принципе, это все, что я хотел рассказать о радиостанции Алан-42. В одном из следующих видео мы будем тестировать ее на дальность со штатной антенной.